Tout, il faut apprendre à vivre simplement apprendre les autres comme ils sont évidemment. Mais ce n'est pas, si, si pas, bon. pas possible si on ne devient pas quelqu'un de bon on ne peut pas prendre les autres et accepter les autres comme ils sont si on ne devient pas intérieurement bon si on ne devient pas quelqu'un de bon других такими какие они есть и быть добрым в своих поведениях la bonté intérieure et enfin la bienveillance внутренняя доброта и доброжелательность и la condition de la compréhension des est... autres et du monde являются условием понимания других и мира dans notre monde intellectuel, в нашем интеллектуальном мире люди верят, что могут понять через мысль, но это ложно. В мышлении мы можем быть только логическими, логичными и аналитичными, Мы можем размышлять в уме, но мы никогда не можем по-настоящему понять. Pour comprendre il faut d'abord aimer Sinon, tu as des pans entiers de la réalité qui se ferment et que tu te fermes et если нет tu тогда ne входишь ni являешься целым с реальностью которая закрывается et ты себя закрываешь et tu ne perçois que la partie qui peut être saisie par la pensée et la pensée est limitée. А ум ограничен-même самим собой собственной логике Следуя тому воспитанию которое ты еще и получил. Donc même если мы уже вещи не можем понять только с помощью мышления on est très loin de pouvoir Nous sommes trop loin de ces qui sont plus que leurs pensées. Qui sont aussi un psychisme, non seulement avec des pensées, mais des émotions, des sentiments. Qui sont aussi un psychisme, non seulement avec des pensées, mais des un émotions, des sentiments. avec des et une âme qui vont bien au-delà de la pensée et des émotions. Et il y a aussi un дух et une âme qui vont plus loin que la pensée. C'est pour ça que lorsque des gens qui ne sont que des penseurs disent que tout ce qui n'est pas la pensée n'existe pas. C'est pour ça que les pensées disent que tout ce qui n'est pas la pensée n'existe pas. Tout ce qu'ils ne peuvent pas penser n'existe pas. Tout ce ne peuvent pas penser n'existe pas. Ils ont raison. Les matérialistes qui pensent qu'il n'y a que, la matière, que la, la, la matière. Et que la pensée est la conséquence de la matière. En raison pour eux-mêmes. Eux Puisqu'ils sont, sont limités par la pensée. Et l'autre aspect extrêmement important, и другой, через очередной Аспект в том, что вы сказали, что мы действительно воспринимаем мир через то настроение в котором находимся. Через наши мысли. Через те эмоции, которые у нас есть. Мы классифицируем других и мир. Слышим в что мы видим, согласно тому, с чем мы являемся в тот момент, когда их видим. Значит, когда ты находишься здесь ты ответственен за то, чтобы навести порядок, рассаживая людей? Если ты просто тот, кто старается управлять своей работой? люди, которые будут поставить каждый объект в свою place. Люди просто являются предметами, и каждый предмет нужно поставить на свое место. Но если ты сначала кто-то добрый, и в рамках этой работы по распределению мест, ты прежде всего доброжелательный. Предметы становятся человеческими. И твой и твои отношения это человеческие отношения. И в жизни это всегда так. Но люди не осознают этого. Мы отдаем себе в этом отчет только когда начинаем пробуждаться к четвертой чакре. А мы не тратим друг и мы себя как объекты. До этого мы обращаемся с другими, зачастую с собой, как с предметами. И по этой причине мы входим в конфликты. Потому что мы не воспринимаем другого как человека с сердцем. Но воспринимаем их как объекты, предметы. Это единственный... Это единственная причина вхождения в конфликт. Когда кто-то входит в конфликт с другим, это означает, что он в нем отвергает человечество. И, И через это самое он отвергает самого себя. Либо он просто помещает себя на животный уровень. Либо на уровень потребителя другого. C'est pour ça que ceux qui ont des responsabilités dans cet enseignement, dans cet enseignement, doivent avant tout être des gens bienveillants. Ensuite, des gens qui mettent un peu d'ordre là où c'est nécessaire. Et ensuite, qui mettent là où c'est nécessaire. pas beaucoup nécessaire. La plupart de ceux qui viennent ici sont relativement bien élevés. Потому что большинство из тех, кто приезжает в себя относительно хорошо воспитаны. И они стараются участвовать в некоторой форме гармонии. За исключением тех, кто находится в слишком большом неврозе. Или слишком инфантильные. Или контрафобные, но это тоже невроз. Это их реактивность. И мы их замечаем. И тот, кто ответственен, доброжелательным образом, névrose, должен просто устанавливать, замечать этот невроз или инфантилизм того, кто реактивен. Который 20 или 70, это же. Двадцать ему лет или шестьдесят, это одно и то же. Состояние инфантилизма и невроза существует во всех возрастах. И это препятствует человеческому взаимоотношению. И это мешает признанию в другом человека.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 или другой, кому, кому что-то предлагается сделать. Que ça fait longtemps que ces chiens n'ont plus été ici. Ils ont oublié l'ordre des choses ici. Nous <coughs> viendra, un peu Zen, viens là.